Это Солнце Испании, с вами я, Дмитрий, и хочу сегодня рассказать вам про немецкий сетевой магазин Lidl, который также можно найти в Испании. Компания была основана Титером Шварцем в 70-е годы, но его отец в 30-е еще открыл предприятие, которое торговало оптом продуктами и в 105 году после поражения Германии все это дело закрылось и в конце концов в 70-е годы уже образовался Lidl в, в том виде, в котором мы его знаем и любим скажем так. Lidl чем отличается, то есть он существует во многих странах в 27 странах более чем 25 тысяч магазинов но в каждой стране у него своя продукция то есть своя марка и Допустим, если здесь будут продаваться только немецкие сосиски, брать их никто не будет. Здесь нужна тортилья и всякие прочие испанские прибамбасы. Так что поэтому и в Португалии у них свои продукты, и в других странах европейских свои продукты. Соответственно, в Испании тоже что-то свое, то, что больше нужно этому потребителю испанского. Сыры в Лидле э -э на 80% испанского производства. Цены очень демократичные. И здесь есть даже манчегу, который все ищут и любят. Не знаю почему, но сыр, конечно, хороший. Есть еще такие же моменты, когда если продукт на скидке, то его быстро раскупают. Здесь и И мягкие. Также английские сыры и итальянские, и французские, но в основном, конечно, все производство Испании. Лично мне, к примеру, очень нравится вот этот козий сыр французский и Вот этот, собственно, Манчего за 2,69, то есть килограмма будет 15 евро. Это Аньехо, то есть выдержка у него больше года, срок созревания. Йогуртов здесь тоже огромное количество. И если вы занимаетесь спортом, то он вот продается вот такая вот вещь, как йогурт с повышенным содержанием протеина. Ноже кефир есть сладкий. масса всяких есть без лактозы с бифидусом 8 штучек стоит евро 89 то есть цены вполне довольно-таки низкие экологический йогурт также пару слов можно сказать и о собственной марке Deluxe это эксклюзивно эксклюзивные продукты которые производятся только для лидла и производятся они как и в Германии так и в других странах и в частности в Испании вот шоколад к пример вот такой вы найдете только здесь больше нигде и естественно другая продукция тоже замороженных продуктах тоже можно найти что угодно. Начиная от пиццы. Вот черный рис, кстати, очень хорошая вещь. С морепродуктами. Другие разные сорта риса. Филе рыбы. Естественно здесь есть и свежее мясо, и найдете все, что душе угодно. Есть отдел косметический и бытовой химии. Хочу остановиться вот на этом креме, дневном креме против морщин лидловского производства, всего за 2,99. Пару лет назад общество потребителей дало ему очень высокую оценку, проверял 17 кремов. И первое место занял вот этот крем лидловский. И последнее место, как ни странно, элитный лямер, который стоит более 200 евро. В отделе консервов можно найти и спаржу. И очень вкусный красный перец. Вот этот. Даже огурцы. Вот которые мелкие. Они с повышенным содержанием уксуса. И есть вот, в которых поменьше. Это вот эти и вот эти. Особо стоит остановиться на кофе. Вот этот кофе мне очень нравится. Полкило стоит 3,49 всего. Стопроцентная арабика, немецкого производства. Кофе просто потрясающий. И вот этот тоже первого класса, тоже неплохой. 3,79 он стоит, но мне все равно нравится больше вот этот. Выбор вина здесь достаточно большой. Ценовая категория тоже разная. Этикетки, как я сказал, уже ценники, точнее, сверху находятся всегда над продуктами. И больше всего здесь вина из провинции Ла Риоха, Вальдепенес и Костей Ла -Манчо. Цены разные естественно Для любителей Бейли могу порекомендовать вот такой напиток За 4.99 всего Queen Маргот. Это очень Продукт похожий на Беллис Только вместо молока здесь содержатся сливки На мой взгляд гораздо лучше Естественно вкусы у всех разные Под видео можете оставлять комментарии Кому что больше нравится И вообще что может быть еще как Я пропустил продукт или товар О каком-то не рассказал, чтобы помочь людям Ну напиток Я думаю особо не стоит заострять внимание Они приблизительно одинаковые И по цене, и по содержанию ну, пиво тоже здесь, можно сказать, собственное. Аргус, вот эта марка. Также есть и Мау местное, и Турия, тоже валенсийская, и немецкие типа Пауланер, и другие. Очень хорошее пиво вообще вот это. Сан-Мигель Селекта. Их много очень разновидностей, но Селекта – это один из лучших. Также в Лидле постоянно проходит недели какой-либо страны. Но ну, вот на данном, в данном случае здесь э, восточная кухня представлена. Вок. Кокосовое масло, которое в последнее время очень популярно. На оно Меркадоне продается и в других супермаркетах. Здесь также можно купить суши и васаби ним Вот разных видов и цена а вот кстати новинка которую я и сам не видел йогурты похожи действительно тайландские с кокосом ананасом даже сапунца есть и сличи цена евро 49 за три штуки по 175 граммов еще в более облегченном виде То же самое вот и что еще можно сказать здесь же можно найти тортилью евро 75 она стоит Хочу обратить внимание, что лучше брать с добавлением лука, так как она не такая сухая, как просто с картофелем. Есть гуакамоле, такой модный сейчас есть хумус. Ну и огромная разновидность всяких пиц. Вот пиццы, кстати, ну так себе, не знаю. Тесто. И всякие колбасы производства в Германии. И сосиски, и сардельки. Здесь и хамон. И серано. Хамон Йорк. Это на любителя. Чисто это вареный. Есть уже резанные колбасы всякие. Есть естественно фруктовый отдел. В каких-нибудь индийских и пакистанских в фруктовых лавках все это действительно дешевле, но здесь вот только штучкам авокадо стоит евро 19. Там можно за 3 евро купить килограмм. А то и дешевле. Но тем не менее, если вы уже находитесь здесь, то не стоит куда-то бегать, можно купить все на месте. Здесь же в Лидле вы найдете фуагра 125 грамм. Цена 9,90 Хлеб можно купить Таким образом Скидывается Затем Возьмем И также здесь постоянно продаются товары для сада, для огорода, электро, всякие. Каждую неделю что-то разное, что-то другое. для душа для туалета выбор шоколада в лидле очень большой сам шоколад очень вкусный и что самое интересное процентов 90 шоколада не шоколада не содержится, содержится пальмовому маслу. тоже большой плюс ему разными добавками цены очень низкие кстати лидл единственный магазин который не продает яйца от кур которые выращены в клетках здесь все экологические За дюжину евро 45, размера М евро 29, цены весьма хорошие.